Всем привет! Меня зовут Даниил и сегодня я вам расскажу про кресло Sport Drive. Это кресло для, для любого возраста. Сейчас вам расскажу свои ощущения. Это кресло удобно для возраста примерно с 10 до 12 лет. Это кресло подходит как и для подростков так и для детей. Оно очень удобно и как вы видите материал белью, который и дети очень любят играться, меняя темноту и цвет. Кресло может опускаться, как вы видите, мои ноги висят, но если я опущу его, мне будет комфортно. Еще это кресло очень удобно для работы за столом. Ребенок может сесть, начать писать, отдохнуть. В этом кресле еще есть функция качания. Как вы знаете, все дети любят качаться на стуле, как и в школе, как и дома. Но это всегда приводит к травмам. На этом кресле у нас есть колесики, кресла, и они как отдельный механизм. Ты просто сидишь и качаешься, отдыхая. Потому что, как мы знаем, все дети нетерпеливые. На сегодня все. Всем спасибо. Пока.